Я у Чихо мой внутренний мир никогда не заплачет пропитанной болью. Я сделал свой выбор забытый шиноби, и там я был избранным место. Мира бы выбрали за город, в душе у ребенка оставили раны забытый огонь. На моем пальце, кровь на клинке, Я на кацуке. Это был дождливый и ничем не примечательный день. Он возвращался с очередной миссией. Уставший, измученный в своей или чужой крови. Дождь застилал ему глаза. Как и кровь, которая осочилась из глаз. Парень прекрасно понимал, что жить ему осталось недолго. Слепота слова, которая знакома всем учихам, ведь рано или поздно все они с этим сталкиваются. Итачи не боялся убивать, он делал это с детства. Ребенок войны вот что можно было про него сказать. Рано взял в руки оружие. Рано стал губителем чужих душ. Слишком рано забыл о себе. Единственное, чего он хотел, чтобы его младший брат не почувствовал, каково убить Кагото, каково смывать чью-то кровь с одежды или оружия. Но парень понимал, что это неизбежно, но все равно старался отстрочить тот миг, когда Саски возьмется за оружие и перережет чью-то глотку. Каждый раз, когда он возвращался с миссии, младший брат просил потренировать его. Но Итачи всегда отвечал лишь одно «Прости». Маленький глупый Саски осторожно прикасался двумя пальцами к колбу мальчика. Этот знак был чем-то интимным для Итачи, ведь он делал так только своему брату. Он слишком любил свой клан и Канаху. Жертвовал собой ради благополучия Учих. И даже вырезал свой клан по приказу Данза. В тот день все пошло наперекосяк. Сначала его близкий друг, Шису Учиха, потерял свой глаз. За ним была погоня Данза, хотел себе глаза Учихи. Но Теса парень передал свой второй глаз Итачи и сбросился с обрыва. Это стало точкой невозврата. По деревне уже ходили слухи о том, что клан Учиха готовил переворот. Третий Хакаги, Сарута Бихирузин, и глава корня, Шимура данза хотели препятствовать этому, но у них были слишком разные методы. Потом приказ вырезать свой клан. Приказ есть приказ, выбора у Итачи не было. Но он смог договориться, чтобы хотя бы его младший брат остался жив. В ту ночь от его руки пало неизмеримое количество людей. Он убивал. Убивал женщин и детей, чьих-то матерей, сестр, мужей. Никого не жалел. Единственное, что он помнил о той злополучной ночи, это кровь. Много крови. И вымоченные глаза матери, но так горячо им любимая улыбка на ее лице, даже от вечно угрюмого отца исходил нежность. Он любил своих родителей, но был вынужден убить их. Потом пришел Саски и увидел своего любимого Нисана с катаной в руке. Увидел тело своих родителей. «Ненавидь меня, стань сильнее и приди, чтобы убить меня» — мальчик смотрел на него отрешенными глазами. Он не понимал, что случилось, и как его Нисан смог сотворить такое. После этого Итачи исчез, а маленький брат остался нищим. В ту ночь парень покинул Канаху. Ему дали звание Нукинина и Сранга. Некоторое время спустя он прознал про Акацуки преступная организация под началом некоего Пейна. Он решил вступить. После вступления он получил кольцо с красным камнем, внутри которого было выгравировано Кандзе, означавший алый, и черный плащ с большим воротником и красными как кровь облаками. Также к нему приставили напарника Хашига кикисами. Это был весьма жуткий тип, вечно носивший с собой двуручный меч самихода. Итачи выполнял задание, много заданий и опять же убивал. После очередного убийства он возвращался в свое временное жилье. Именно тогда он встретил ту белокурую девушку, имевшую необычайно красивые изумрудные глаза. «Я знаю ее». На ее красовался протектор Канохи. По ней было видно, что она сражалась и, судя по всему, была ранена. Но на ее лице была улыбка. тлая нежная. Итачи сразу вспомнил Микото Учиха свою мертвую косанную покорную жену главы клана. Глядя на улыбку девушки в груди одновременно заколола и повеяла трепетом. Не думая, парень бросился к ней. Итачи решил проверить, жива ли она. Подойдя к ней и не теряя бдительности, отступник коснулся ее запястья. Холодная, но живая, подумал он. Он поднял ей на руки и переместился в свое временное жилье. Придя домой парень провел осмотр. Он не был медиком, но сразу смог определить, что у девушки сотрясение, проблема с ногой сильная истощение. Точка перевязал ее раны и пошел искать ужин. Итачи пошел в лес, чтобы словить кролика. После того, как кролик был пойман, юноша убил его и начал вынимать внутренности. Когда дело было сделано, парень приготовил рагу и животного. Тем временем девушка уже проснулась с головной болью и сильной усталостью. Попытка встать с кровати не увенчалась успехом. Она решила бросить неудачные попытки встать с кровати и вспомнить, что с ней случилось. Меня зовут Мирика, мне 18 лет, я из кланов Ума. У меня есть старший брат Херука. мой отец глава клана. Мне поручили миссию Биранга по сопровождению какого-то старого чиновника. На миссии я знатно так вымоталась, так как не спала трое суток, и на нас несколько раз нападали шиноби из других деревень. На обратной дороге на меня напали нукинины, я разобралась с ними. Но меня ранили кунаем резкий удар в ногу и ощущение жгучей боли. Последнее, что я помню, это странный высокий парень в черном плаще с высоким воротником. А далее мир погрузился во тьму. Да, не густо, хорошо, что я память не потеряла, а то пришлось бы худо. Пребывая в раздумьях, она не заметила, как в комнату вошел тот самый парень в плаще. Девушка подорвалась с кровати, но как только ноги коснулись холодного пола, по ноге прошла жгучая боль. Девушка осела на пол. Итачи приблизился к незнакомке, так как крестил ей парень. Так хорошо знакомая незнакомка. Девушка подняла свой взгляд к парню, но застыла в ужасе. Немой крик застыл в ей горле. Хрипло и «Здравствуйте, это единственное, что смогла из себя выдавить девушка. Встать сможешь?» Спросил парень пристально смотря на девушку. Мирика попыталась встать с кровати, но у нее ничего не получилось и она получила лишь новую волну боли. Понятно, ответил парень. Итачи присел, чтобы поднять девушку, но девушка отползла от него. «Ты не Майя?» — спросил парень и выразительно посмотрел на незнакомку. Я сама испуганно подняла свой узор на черные каком-то глаза. Девушка попыталась встать с холодного пола. Только у нее начало получаться как от ноги по всему телу прошла резкая боль. Незнакомка начала вновь осадать на пол, но ее вовремя подхватил под руку Итачи. И с помощью парня она села на кровать. Девушка начала рассматривать своего спасителя. Довольно высокий парень, худощавого Точка Длинные черные волосы собранные в низкий хвост на затылке, темные как вороне крыло глаза, от внутренних уголков глаз к середине щек шли полосы, то ли шрамы, то ли морщины. На ногах сине-белые сандалии. Под плащом носил темно синюю рубашку и брюки того же цвета. Точка также на шее у него необычная цепочка с тремя кольцами. На безымянном пальце правой руки красное кольцо. Точка вдоволь насмотревшись, она хотела начать рассматривать свое окружение. Но от раздумий ей прервал низкий голос парня. Насмотрелась? Скажешь хоть свое имя? И вопросительно поднял паровую бровь, глядя на незнакомку ему сложно не заметить животный страх в ее глазах. Он убил стойких людей, что ему легко определить, что чувствует человек. Девушка съежилась под стальным взглядом парня. По спине пробежали мурашки от его проницательного взгляда. Было ощущение будто бы он проникает под кожу и заглядывает в самые сокровенные уголки ее души, будто знает все ее надежно спрятанные тайны, секреты, пожелания мечты. Молчишь. Парень устало прикрыл веки и начал массировать виски. Поговорим позже. Последний раз кинув взгляд на незнакомку, развернулся и хотел уже выйти из комнаты. Как услышал тихой Мирика из кланов Фума, удовлетворенный ответом Итачи, покинул комнату, оставив девушку наедине со своими мыслями. Выйдя из комнаты, парень отправился на кухню, нужно было накормить Мирика и осмотреть им раны. Взяв поднос с едой и медицинские приборы, он направился в комнату девушки. Войдя в комнату, парень застал ей за попытками встать в кровати. «Может, уже прекратишь свои попытки встать? Конечно, мне плевать, что с тобой будет точка, если хочешь сдохнуть вперед». Недовольно окинув взглядом девушку. «Ну и дура точка слишком легкомысленная и только чему я учил какаши». Итачи поставил лекарство на прикроватную тумбу, а сам подошел к Мирико с подносом в руках. «Ешь, или ты хочешь усилить свое истощение?» Нервно ответил Итачи. Девушка посмотрела сначала на парня, не увидев ничего, кроме холода на его лице и перевела взгляд на поднос в его руках. С недоверием кинув взглядом еду, что лежала в тарелке, она отвела взгляд. «Не бойся, еда не отравлена. Если бы я хотел убить тебя, то сделал бы это при нашей первой встрече», — спокойно бросил парень и все еще держал поднос в руках. «Я не голод», — на ее голос прервало урчание живота. «Твою мать, не хватало еще, чтобы надо мной ржал Нукинин. Стыдобо. Парень тихо хмыкнул в ответ и передал поднос девушке. Итачи подошел к окну и начал смотреть на серые тучи. Мирика осторожно поднесла палочки с едой к лицу. Понюхав, она медленно положила кусочек мяса на язык и проживав его, проглотила. Девушке понравилась еда и она начала есть быстрее. Точка покончив с едой, она немного смущенно подняла взгляд на парня. Наелась? Итачи вопросительно посмотрел на нее. В ответ девушка легко кивнула. «Может, назовешь свое имя, мое-то ты знаешь». Девушка посмотрела в глаза парня и улыбнулась уголком губ. Итачи удивился. Он-то думал, что девчонка поняла, кто он и что сделал, и поэтому боится. Парень думал, что каждый человек из Канохи знает его имя и видел его лицо на плакатах о розыске. учиху решила рискнуть и назвать свое настоящее имя. Итачи. Учиха Итачи тихо ответил парень. Подняв взгляд на Мирика, парень увидел искреннее удивление и легкую улыбку. Будем знакомы, Тачи Учиха, девушка еще сильнее заулыбалась. И Тачи отвернулся от девчонки. Потом поговорим, тебе еще надо перевязать рану на ноге, сказала Итачи. Все же, ты не изменилась. Взяв медицинские принадлежности, столм подошел к девушке, присев на колени. Парень сначала стал снимать старый окровавленный бинт. Когда бинт был снят, Итачи осмотрел рану. Закончив осматривание рану, он начал заливать в все реки но остановился, ведь девушка начала шипеть от боли. И подняв удивленный взгляд на девушку, увидел прикушенную нижнюю губу и побелевшие костяшки пальцев. «Терпи, я почти закончал», — сказал парень и начал делать все быстрее. И Тачи знал, что у Мирика быстрая регенерация, уже через несколько дней она была на ногах. За эти дни парень и девушка успели немного сблизиться, даже успели провести спарринг. Правда закончился он тем, что Мирика, увидев паука, который мирно полз по траве, бросила оружие и со страху забралась на дерево. Мирика, слезай. Точка, ты же зная, что я не буду тебя оттуда снимать, и тачи устал, закрыл глаза и поднес кончики пальцев крескам и начал легко массировать их. Подняв взгляд на девушку, что сидела на ветке дерева, парень шумно выдохнул. Боже, как ребенок. Точка, Мирика, сколько тебе лет? Парни словно забавляла вся эта ситуация, в глазах проскальзывали смешинки. Итачи было смешно наблюдать за девушкой, что надулась как воробей, но все же ответила. «Я не ребенок. Мне почти восемнадцать лет», — громко выкрикнула Мирика. Парень посмотрел на нее с смешком в глазах, ведь прекрасно знал сколько ей. Учиха недолго думая, одним прыжком забрался на ветку, на которой сидела девушка. С маниакальным взглядом парень начал подходить к Мирика. Девушка начала потихоньку отползать к стволу дерева, но не успела она опомниться, как ей словно мешок картошки закинули на плече. Вот так головой вниз девушка ждала, пока Итачи спустится с дерева. как только его ноги коснулись травы, парень хотел уже поставить свой груз на землю, но девушка начала барахтаться, словно загнанный в ловушку зверь. «Нет! Нет! Нет! Только не ставь меня на землю!» Нервно начала свою тираду Мирика. Попутно пытаясь как можно крепче зацепиться за спину и тачи. Парень же был непреклонен и не собирался всю дорогу нести Мирика. «Сделай все, что хочешь, только не ставь. Прошу тебя». Девушка начинала потихоньку разводить сопли. Мирику удалось обнять тючху со спиной и скрепить свои руки чуть ниже его грудной клетки. «Все». «Успокойся и сопли подотри, точка, можешь не бояться, я не собираюсь ставить тебя на землю». Парень устала, выдохнул и покрепче обхватил ноги девушки, чтобы та не упала. Девушка же расслабилась и начала что-то лепетать на ухо парню. Вот так тихо переговариваясь парочка пришла домой. Точка Мирика только переступив порог дома сразу же хремом мчалась в ванную, чтобы смыть с себя грязь и пыль после спаринга. Натирая свою кожу до покраснения она думала что делать, ведь пора возвращаться к семье. Девушка провела с Итачи почти месяц и как бы то смешно не звучало, привязалась к вечно угрюмому парню. Точка как бы хорошо ей не было с малознакомым учхой, клан есть клан и тем более она химия, да и брат наверное переживает за свою имато. Младшая сестра. Складывается ощущение, будто бы мы знакомы вечность. Мирика решила, что подумает, что над этим заужином вытерлось вытерлась полотенцем, что висела на крючке возле двери и начала надевать одежду, что заранее приготовила перед спарингом. Надев черные шорты и футболку парня, она вышла из ванной. Юноша же остался чистить снаряжение, так как через несколько дней хотел взять задание. Итачи думал, что ему делать с девчонкой, ему было плевать на то, что она знала, где находится его временное жилье, так как через несколько дней его там уже не будет. Хоть он и убийца, убивать солнечную девчинку, что так похоже на его брата в детстве, не хотелось от слова совсем. Точка, парень думал отпустить Мирика, но его тревожили мысли о том, что он теряет бдительность рядом с ней. из-за раздумий его вырвал веселый и беззаботный девичий голос. «Надо бы ужин приготовить» задумчиво пролепетала девушка и села напротив Итачи. Парень же в ответ легко кивнул. Точка, Мирика встала со стула и подошла к холодильнику. Открыв его, девушка осмотрела продукты и тут в белобрысую голову пришла идея. «Я приготовлю коря, ты не против?» Обернув голову, произнесла Мирика, глядя прямо в глаза парня. «Кухня в твоем распоряжении, если будет нужна помощь, то зови», — ответил Итачей, встав со стула, вышел из комнаты и побрел на улицу. Немного постояв и посмотрев вслед парню, Мирика принялась за работу. Взяв из холодильника все нужное, точка, сварив рис, подошла к плите и включив ее, девушку взяла сковородку. Точка, разогрев в ней масло, она добавила мелко нарезанный лук и принялась нарезать сырую курицу, параллельно помешивая лук. Когда курица была нарезана, девушка добавила ее к луку. Точка, обжарив лук и курицу Мирика достала приборы, что стояли на полке сверху. Точка, сделав все необходимое, девушка набрала кори в тарелке и поставила их на стол. Осмотрев свое творение, девушка пошла искать Учиху. Точка, обойдя все комнаты, она не обнаружила парня. Точка, Мирика решила использовать свои способности сенсоряки. Обнаружив парня в нескольких метрах от дома, девушка решила просто позвать его. Точка, выйдя из дома, Мирика направилась прямо к Итачи. Последний же медитировал под листвой старого дуба. Учуяв приближение девушки, Учиха прекратил медитацию. «Все, я приготовила радостно», сообщила Мирика и села рядом с Итачи. В ответ парень легко кивнул и поднялся с травы. Точка, когда он встал, тут же отряхнул штаны от травы и пыли. Точка, девушка невольно засмотрелась на черные волосы, что красиво переливались при свете луны. «Ты идешь?» — не оборачиваясь, спросил Учхо. В ответ девчонка легко кивнула и встала с травы. После трапезы, через страх и сомнения, Мирика все же решилась поговорить с парнем. Точка, нет, она не боялась Учхо, но все же он вызывал тревогу где-то внутри. Я планирую завтра пойти в канаху, отрезала девушка. Парень кивнул. Где-то половину пути я пройду с тобой. Почему? Вопросительно взглянув на учиху, сказала Мирика. Я взял миссию, так что нам по пути спокойно, произнес парень. Утром выдвигаемся в путь, вы с а то мне не хочется тащить твою сонную тушку. В ответ девчонка что-то возмущенное и неразборчиво пролепетала. Парень же просто окинул взглядом кухню. Помог собрать со стола грязные приборы и положил все в раковину. Выйдя из комнаты, Тачи направился в временную спальню. Точка Мирика помыла тарелки в раковине. Точка вытерев их, поставила на полку. Все же, ты не изменилась. Парень не помнил, когда последний раз спокойно спал. Точка сновидения или же кошмары постоянно преследовали его. Точка, ощущение того, как твоя катана пронзает тело матери отца, пусть Фугаку не был хорошим отцом и не лучшим мужем. Итачи помнил то, как он улыбнулся, глядя на то, как старший сын пронзает его грудную клетку. А мать, была умной женщиной, на людях покорная жена, которая не смеет слово поперек слову мужа сказать, но наедине, могла спокойно раскритиковать или дать умный совет, к которому обязательно нужно прислушаться. В детстве он даже хотел найти себе жену, похожую на маму. Проснувшись, когда солнце видело сотый сон, Парень пошел в ванную, чтобы умыться и сбросить остатки столь желанного и спокойного царства Морфи, которого у него никогда не будет. Точка, подойдя к раковине, Итачи посмотрел на свое отображение в зеркале. Точка его не обрадовало то, что он там увидел. Точка, черные омута, что в детстве искрили с счастьем, сейчас потухли. Итой радости, если она вообще была. Точка, недосыпь и усталость давали о себе знать. Синяки под глазами будто бы сильнее потемнили. никогда мускулистое тело стало худощавым, но не менее крепким. Точка на него из зеркала смотрела та версия себя, которую он в детстве отталкивал как мог. Парень помнит, как говорил, что когда вырастет, станет сильнее и будет защищать семью. Деревня. Помнил его мечту о тихой мирной жизни. Которое не суждено было сбыться. Точка устала выдохнув и Итачи, протер глаза и рывком включил холодную воду. Точка, подставив ладони под воду, он набрал в них немного воды, чтобы умыть лицо. Точка парень думал, что это поможет ему взбодриться, но нет. Он привык. Привык к ледяной воде. Привык крови на своих руках. Привык к растущей темноте в глазах. Точка хотя она порой вызывала страх. Привык к одиночеству. Привык к всепоглощающему ощущению пустоты. Тем временем девушка проснулась, точка встав с нагретой подушки, девушка старалась перебороть желание умоститься поудобнее и провалиться в сон. Точка, победив в этом нелегком сражении, Мирика все же встала с кровати и направилась в комнату парня, чтобы выпросить у него одежду, ну или хотя бы футболку, так как шорты у нее были. Выйдя из комнаты и идя по коридору, девушка думала над тем, как она будет объясняться перед отцом и братом. Ведь ей не было в деревне почти месяц, хотя миссия была легкая и затянулась бы на недельки-две максимум. НЕ сумев придумать что-то стоящее, Мирика решила забросить гиблое дело. За мыслями она не заметила, что дошла и теперь стоит напротив комнаты тачи. Сжав ладонь в кулачок, девушка поднесла ей к деревянной двери. Точка, собравшись с мыслями, Мирика хотела уже постучать, как дверь открылась в дверном проеме, показался мужской силуэт. Парень окинул девушку удивленными глазами. Точка, это чужие, хотел спросить, почему Мирика пришла. Но потом до парня дошло, что она пришла клянчить одежду. Учха, одарил Мирика скептичным взглядом. «Такими темпами-то у меня всю одежду заберешь с насмешкой», — сказал парень но все же пропустил девушку в комнату. Точка, подойдя к шкафу и точи угад выбрал темную футболку и отдал ей Мирика. Последняя же с улыбкой забрала ей. Не обеднейшко лкостью ответила Мирика. Парень отчетливо видел, как в глазах этой лисицы плясали черти. Он на сознательном уровне понимал, что хитрая девчонка что-то задумала, вот только парень не мог понять, что точка, она понял одно, это что-то явно плохо закончится и поэтому парень решил остановить неугомонную девчонку. «Либо ты сейчас сама успокоишься, или я помогу тебе сделать это с натиском», — проговорил Тачиточка, Смотря сверху вниз на девушку, он заметил, что она слишком маленькая, где-то ниже его плеча. «Я поняла, не надо мне с этим помогать», — отрезала Америка и выставила руки в извиняющемся жесте. «Вот и хорошо» — с еле заметной улыбкой проговорил парень, смотря на девушку, что надулась как мышь на крупу. «Я так вижу, ты уже умылся тихо», — сказала она, смотря на каплю воды, что стекали с волос цвета вороньего крыла. В ответ парень просто кивнул. «Ладно, не смей задерживать», — хитро пропела Мирика, — смотря на реакцию учихи. Итачи видел, что она хочет втянуть его в свою игру. Но нет, его не так легко обмануть и тем более переиграть. Парень решил прекратить ей бессмысленные попытки вывести его из себя. «Иди уже, прекрати пытаться втянуть меня в свои игры», — сощурив глаза отмахнулся от назойливого взгляда девушки. «Ладно, ладно, я поняла, больше и так не буду виноватым голосом», — ответила та. «Выйдя из комнаты и тачи, я направилась в ванную, чтобы умыться и сбросить остатки столь приятного сна. Зайдя в ванну, тело обдало горячим паром. Точка это было даже приятно. точка ощущения нежеланного тепла, пусть и нечеловеческого, но это приятно». Мирика стала перед зеркалом, чтобы умыть лицо и почистить зубы. Точка, девушка не видела смысла в принятии души перед дорогой. Точка, дорога будет недолгой, но утомляющей, муторной и грязной. Точка, но как же без этого? Точка, умывшись, Мирика завязала волосы темной лентой. Точка, посмотрев на свое отражение, девушка улыбнулась и мысленно пожелала себе удачной дороги. Как как натянув на себя футболку парня и свои потрепанные шорты, девушка вышла из ванной. Зайдя на кухню... Она увидела, как Катачико пошился над плиту в попытках пожарить глазунью. Точка, тихо посмеиваясь, девушка подошла посмотреть, что у него не получается. Подойдя, она увидела хорошо прожаренную глазунью. Но она не понимала, что не нравится парню. И выдержав мирика, все, спросила, почему что с ней не так. Она подгорела спокойно, ответил парень, прожигая в бедной сковородке с глазунью дыру. Девушка с непониманием покосилась на очаху. Но решила не вмешиваться в борьбу и тачи глазу не. Точка, успокоив свои мысли, Мирика поставила кипятиться воду на чай. Точка. Как только вода вскипятилась, девушка сделала обоим чай. Через несколько неудачных попыток, парень все же приготовил завтрак. Накрыв на стол сожители начали поглощать пищу. За трапезой решился вопрос о маршруте. Конечно они могли идти по прямой, но был довольно-таки большой риск встретиться с другими шиноби. В сопровождении учихи девушка ничего не боялась ведь знала, что парень не даст ей в обиду. Все же прожив с ним почки месяц под одной крышей они довольно-таки хорошо сблизились. Но что делать, если великого палача учих члена Акадски увидит с химиклана Фума. Если же у парня проблем не будет, то у Мирика их будет выше крыши. Начиная с претензий от отца, заканчивая Допроса допросом у или промывкой мозгов уиманок. Это уже как повезет. Выбрав более хороший и безопасный путь, странный дуэт Учихи и Фума решил потихоньку выбираться из дома. Вещи были собраны и запечатаны в светке еще вечером. Но парень все-таки решил обезопаситься, он взял еще несколько кунаев и сурикинов. Даже вручил Мирика несколько взрывных печатей. Наконец-то выйдя из дома они сначала двигались не спеша, но со временем перешли на бег по деревьям. Двигались они довольно долго, девушка начала уставать, так как выносливость у нее была порядка меньше, чем у чихи. Последний же увидев ей состояние, решил пожалеть девчонку. Устроив привал, парочка решила перекусить. После всего действия они решили остаться, ведь уже довольно-таки поздно, да и ночью двигаться не хотелось от слова совсем. Парень решил сходить за ветками для костра. Точка, конечно, было рискованно разжигать костер в лесу ночью, но выбора у них не было. Либо замерзнуть от холода или пережить нападение Шинаби. Мирика осталось раскладывать спальные мешки и расчищать место для костра. Насобирал веток, и Тачей вернулся к месту ночлега. Точка, когда парень разжег костер, они усилились друг с другом. Смотря на костер, каждый думал о своем. Точка, тишина, что возникла между ними, была уютной что ли? Это не была неловкость точка, но внезапно девушка решила разрушить эту тишину. Мы же еще встретимся. С надеждой в глазах, тихо спросила она, точка вопросительно посмотрев на парня. Девушка увидела небольшую задумчивость. Не знаю, может быть, задумчиво ответила Итачи, смотря прямо в глаза девушки. После этого никто не решался нарушить тишину, что вновь возникла между ними. Потихоньку сонливость начала брать верх. Н. выдержав этого мирика, не выдержав этого мирика, оперлась на дерево. Парень видя это, тихо приблизился к спящему телу. Присев так близко, что их бедра соприкасались, аккуратно дотронулся к голове девушки и так же легко прижал к своему плечу. Казалось бы, что парень не обратил на нее внимания, но нет. Внутри него бушевала целая куча мыслей. Он понимал что слишком близко подпускает к себе неугомонную девчонку. Но если посмотреть с другой стороны, то ему было приятно и ей тепло. Наверное, он просто давно ни с кем не заводил таких отношений. Казалось бы, здравый смысл кричит остановить. Дурак. Сейчас же отойди от нее. Брось. Выбрось из головы белокурые волосы. Все же, решив хоть немного последовать этому здравому смыслу, Чиха поднял девчонку и перенес ее на спальник. Положив туда Америка, он укрыл ее по кровалам. После всего действа парень сел, обратно на уже остывшее место. Стало холодно, но хорошо, что еще были ветки для костра. Итачи просто сидел и смотрел, как трескаются ветки в костре, слушал угук и не совы, что сидела ветки над ним. Точка смотрел на луну, что светило ярче обычного. Точка смотрел, как светят звезды. Их было хорошо видно, так как небо было безоблачное. Парень не смыкал глаз, ведь на них могут в любой момент напасть. Точка, конечно, ему было не страшно. Точка, если так случится, то он легко отобьется. Точка, она была на стороже. Точка, кто его знает, что произойдет. Начало светать, и Тачи всю ночь сторожил лагерь. Точка, конечно, Мирика встала и пыталась загнать парня в спальник, чтобы он хоть чуть-чуть поспал, но он был непоколебим. Точка, бросив гиблое дело, девушка обратно заснула. Позавтракав они выдвинулись в путь. Точка, решив не идти по земле, пара Шиноби перешла на бег по деревьям. Точка, продолжая путь, они не заметили, что солнце было в зените. Точка, остановившись на привал, чтобы перекусить и отдохнуть. Точка, съев по пилюре странный дует, продолжил путь. Приближалась точка их расставания. Дорога продолжалась, приближалась точка расставания. Точка, путь был спокойный. Точка, днем пели птички, ночью было слышно у и не совы. Шинобины на них не нападали. Что было странно, точкой у Мирика появилось плохое предчувствие. Да, и ворон много было, конечно, она не суеверная, но все это нагонял тревогу. Ощущение того, что-то что, что -то не так разъедало изнутри. Парень видел, что с Мирика что-то не так, но все же не подавал виду точкой у каждого свои тараканы в голове, мысленно повторял себе он. Но Итачи не выдержал и спросил, что с ней. Ответ был непонятным. «Не знаю, но мне тревожно. Что-то определенно случилось или случится. Неспокойно проговорила это. Успокойся, все хорошо, честно говоря, все это начинало действовать юноши на нервы. Он успокаивал себя тем, что скоро он оставит ее, и все вернется в освояси. Вот-вот они разойдутся. Сейчас свернуть налево. 50 метров. Развилка. Прощание». Отлица Мирика, дальше мне нельзя, еще около 20 километров и ты увидишь врата в Канаху!» Проинформировал парень. «Если на чистоту, то я побаиваюсь и Ну типа он Нукинин все дела. А вдруг он что-то сбрендит и захочет убить меня? Я-то в своих силах не сомневаюсь, но иди против Нукинина на с плюс ранга было откровенно глупо. Да и не мне тягаться против Шарингана. Он меня на раз-два победит. Но думаю, тумаков я ему надаю». Малая часть моего сердца все же жалела парни. Но страх и осторожность были превыше всего. Конечно, я понимала, что он не станет спасать и тренировать меня, чтобы потом убить. Да и то время, что мы провели вместе. Но не знаю, как для него, но для меня это ценные воспоминания. Поскорее бы вернуться домой, принять ванну или погулять с и на той. А еще лучше было бы потренироваться с братом. Но, как говорится, мечтать не вредно. Черт, поскорее бы домой. Все же расставания нагоняют тоску. Слушай, мы еще встретимся. Девушка неловко опустила глаза. Черт, глупость сморозила. Надеюсь он не разозлится. Мне не симпатизирует перспектива убегать от разъяренного Нукинина. Ну не будет же он морать руки. Блять, опять хуйня не сморозила. Ну конечно ему не впервые убивать. Ну в крайнем случае, буду спасаться бегством. Ну или Шумшином, до ворот Канохи. Думаю, чакры хватит, точка надеюсь, я выживу. В ответ я услышала и тихий хмык, мне послышалось. Наверное, послышалось. Подняв глаза, я не увидела никого. Твою мать! Где он? Он ушел шуншином. Или вовсе все это время это было клан? Да нет, не было слышно характерного, пыв, что раздается при рассеивании. Видать, использовал Шуншин. Поплевать хорошо, что ушел. Крутанувшись на носках, девушка направилась по дороге. Вот и ворота. Я дома. Чего то не хватает. Ну вот только, чего? Сначала направляюсь домой и приведу себя в порядок. Потом уже в резиденцию. Мы с братом живем в клановом поместье, на окраине деревни. Недалеко от бывшего квартала Учих. Открыв дверь дома, меня встретила звенящая тишина. И именно сейчас она действовала на нервы. Хотя в любой другой день... «Она была бы приятной точкой, это чтобы я любила тишину, просто она дарит покой, и умиротворение, нечто ли?» Светки упорхнул ворон. «Никого нет дома, хим. даже грустно как-то Пройдя по коридору, Мирика направилась в свою спальню. Взяв все нужное, а именно футболку и шорты. Девушка пошла душ». Сделав свои дела, я направилась в резиденцию. Решив скоротить путь, я передвигалась крышами. П у дороги даже встретила знакомое А именно Лига и Сенсия, которые ороли юности. А именно о том, что сейчас я в самом Яросвете. Бред, не так ли? Вот и о том же. Наконец я добралась до грибаной резиденции. Тихонько миновав стражников, которые мирно посапывали на посту. Уволить нахер! Я вошла в помещение. Сразу направилась к кабинету Хакаги. Точка, постучав три раза и получив ответ я медленно открыла дверь. Бегла осмотрев кабинет, мне даже стало жаль третьего точка. Увидев стопки документов, что лежали на полу и на самом столе. Точка, поморщившись я подняла глаза на старика, что сидел в кресле. Сарута Бехерузен третий Хакаги и сильнейший человек деревни. У этого человека много прозвищ. Точка, но как по мне, то самый запоминающийся король обезьян. Ну а что? Круто звучит. Мирика Фуума, докладывая точка, покуривая, спросил третий. Миссия прошла относительно спокойно, сопроводив до часа на меня напали точка. Благо их было немного, около четыре человек точка слабые чунины. Замечала что-нибудь странное? Подняв одну бровь, Сарута бевопросительно взглянул на меня. Птицы, их было слишком много мило, улыбнулась Мирика. В ответ Хакаги кивнул. Молодец точка, может быть свободна точка с тяжелым вздохом. Третий вернул свой взор на стопки бумаг, валяющиеся на столе. Поклонившись, я вышла из кабинета. Фух, не люблю отчитываться. Я решила не рассказывать о встрече с Атачи. Ну а что, зачем ему знать это? Да и плевала я на эту деревню. Вот пойдам саванбу, и жизни интереснее станет. Если, конечно, не убьют на первой же миссии. Да пошло оно все. Может пойти тренироваться? Если да, то с кем? Отец не дома, брат тоже точка может кому-то из джоунинов напроситься. Блин, а идея то хорошая точка да а вот только, к кому? Гайк краткий вопросительный знак нет точка куриной. Не, не мою, точка конечно, она баба огонь, но не мой типаж. Может, к какаши сыну? Он вроде бы свободен. Идея то охуительно, но вот только есть проблемка точка хатаки пошлет меня. Попытка не пытка. Стою перед дверью хатаки. Она не знала, что ему сказать. Что-то в духе «Здравствуйте, какашисон, можете потренировать меня?» «Не, такое с ним не пройдет. Надо что-то другое. Да вот только что?» «Или пойти напролом. Плевала я на эти тренировки, пойду лучше погуляю. Может, по дороге встречу хатаки?» «Черт, слишком много людей. Да и скучно. Когда там отец вернется?» «Или хотя бы, брат, скучно?» «Йотеть, твою уж налево, фух, чуть не наебнулась». Во время моих великих раздумий, в меня кто-то врезался, точка, и никто иной, а будущей Хакаги. Ну или по-простому шила блондинистая, точка, почему шила? Да потому что ему на месте не сидится. Ву, ты поосторожнее, посмотрев в глаза Узумаки, я увидела не что иное, как Фингал, точка, да и еще какой. Почти на пол лица, точка, интересно, как он его получил. Ну и кто тебя так? С трудом сдерживая смех, спросила я. Мальчишка недовольно посмотрел на меня. «Тебе-то какая -то разница?» Фыркнул он, и отвернулся от меня. «Честно говоря, он меня взбесил. Я значит по-хорошему к нему, а он как козли на последний. Сейчас ты у меня еще один получишь, только на второй глаз». Узумаки недовольно прищурил глаза. Схватив последнего за руку, я потащила его к себе домой. «Нет, но ну не оставлять мальчишку с таким фингалом. Пойдем!» И пошевеливайся. Выкрикнула и покрепче схватила его. точка, Вдруг убежит. Зайдя в дом, и усадив Наруто на диван, я пошла искать аптечку. Найдя последнее, я присела около мальчика. Ну, рассказывай, точка, что случилось, вынимая все необходимое, спросила я. Это все этой глупой теме. Как-то что ли обижена?» пролепетал он. Из-за чего подрались. Конечно, я прекрасно знала о вражде этих двоих. Но это уже как-то перебор. Это он виноват. Опять корчит из себя слишком умного. Все же жаль мне мальца, Наруто все-таки старается стать сильнее. Я попал в одну команду с ним. Хорошо, что хоть Сакурачин с нами. Еще этот глупый сенсей опаздал на три часа. Команду? Сенсей? Сегодня что ли распределение было? Сакурачин? Кто это? Но все же, видя как он рассказывает о ней, это кто-то дорогой для него. Ну и кто же твой сенсей? Мне, честно говоря, жаль его сенсии. «Как там его?» «Какаши вроде...» Переваривая услышанное, мои глаза округлились от шока. «Какаши...» «Да ладно...» «Он и дети...» Не удержавшись, я залилась смехом. Наруто же с удивлением посмотрел на меня. «Что смешного?» С подозрением спросил он. Опомнившись, я перестала смеяться. «Кстати, что там с твоим чешенком? Почему подрались?» Я решила проигнорировать его вопрос. Он не идиот последний. Заносчивый. И обиделся Куручан. И еще много чего другого. Со злостью выкрикнул Узумайки. Хочу пожелать Хатаке удачи, я бы суициднулась с такой командой. Не говори так о нем. Я уверена, что Саски не такой уж и плохой человек, как ты думаешь. Поглаживая мальчика по голове, проговорила я. Ну а что? Они все же дети. Надо бы им помириться. Узумуки насупился, но промолчал. Лишь подсунул голову для ласки. «Подружись с Саски. Точка, я думаю, вы поладите. Да и без взаимопонимания не будет командные роботы. Обняв мальчишку, я поглаживала его волосы. Точка, все же я люблю этого ребенка. Хорошо, я попробую», — прошептал последний. «Кстати, ты голоден?» В ответ послышалось урчание живота и красные уши. «Быстрее! У нас миссия ранга...» «Надо добраться до кухни!» Выкрикнула я и побежала на кухню. Мальчик же опомнившись, с задорным смехом побежал за мной. Накормив мальчугана, мы решили прогуляться. «Ну а что, дышать свежим воздухом полезно?» Пройдя несколько метров, Наруто будто бы током ударило. «У нас ведь испытание еще должно быть!» От удивления у меня поднялась бровь. «Испытание!» «Что еще за испытание?» Я загорелась интересом. Да этот глупый сенсей решил устроить нам проверку. Звучит слишком заманчиво, надо было прийти посмотреть. Точка, я повернулась к нему с серьезным лицом. Наруто, у меня есть просьба. Наверное, слишком уж серьезно. Мальчишка с круглыми глазами посмотрел на меня. Возьми меня с собой на это испытание, я любым способом должна посмотреть на это. Но зачем? С вопросом посмотрел на меня. С меня три порции рамена. Или ты не хочешь пойти в вычароку? все же я решила действовать хитро я согласен согласен быстро кивая согласился наруто ма он а как дети малая точка ну ей богу все же надо держать слово после этой сцены мы направились в вычерыку наблюдая за тем как Наруто поглощает рамен я невольно задалась вопросом точка как он так много есть эту гадость у него там черная дыра или что вот я не понимаю этого точка, это уже четвертая мать его тарелка. Ладно, не буду грузить себя этим, пусть ест. точка, чем бы дитя не тешилась, лишь бы не плакала. Но все же, как я дошла до того, чтобы меня в какой раз разорял этот говню. А все началось с того, что я гуляла по конохе. Все зеленое, погода почти всегда хорошая точка, светит солнышко, поют птички. Вот люблю я эту деревню. Ничто не сможет испортить этот день, подумала я. Накаркала, ей-богу. За мыслями, я увидела, как патрульные учихи бежали к краю деревни. Что-то случилось? Уже интересно, точка, идти или не идти? Ма, тяжело. Точка, взвесив сезо и против, я решила все же пойти. Точка, да пошло оно все. Ну а что, редко тут появляется что-нибудь интересное. Придя на место столпотворения, я увидела, а как грибаны учихи. Учихи мать твою. Не могут поймать мальца. Хлопнув себя по лбу, я решила помочь мальчугану. «Ну а что, интересный экземпляр? Надо спешить!» Использовав шуншин, я подобралась к мальцу. Он как раз остановился, видимо устал или решил сдаться. «Ну чего ты натворил, что за тобой гоняется целый отряд полиции?» «Спокойно», — спросила я. «Ничего». Крякнул он. «Почему крякнул?» «Да потому что это так прозвучало. Точка все смешной!» «Стойте!» Вдалеке послышалось. «Вот черт! Надо драпать! Вот куда с мальчишкой убегать!» «Фума! Узумуки!» Остановились. Услышав свою фамилию, я поняла, что настал пиздец. «Ма, нам пизда на выдохе!» — проговорила я. «Ну что я могу сказать, мы получили профилактическую пиздюлину!» «Ну и нахер я перлась за киточка еще и заставили смывать краску с забора!» «Несправедливо! Да что же сейчас говорить?» Сглупила. Надо было сгребать в охапку мальчугана и тикать точка, отмывая забор, размышляла я. Думала, спокойно погуляя тут на те. Получите, распишитесь. Ладно, как тебя хоть зовут? Все равно терять нечего, так хоть познакомлюсь за виновником всего этого. Я наруто Узумаки, будущее Хакаги. Мальчуган с вызовом посмотрел на меня. Мирика Фуума, приятно познакомиться Хакаги с Ума. Ну а что, пусть потешится точка, мне не жалко. А ему приятно. Осмелюсь спросить, сколько лорду Хакаги лет? Ладно, он не настолько плох. Мне семь лет, я уже поступил в академию. А тебе, добрая тетя? С гордостью выкрикнул Хакаги. Я только рассмеялась, ведь была всего на несколько лет старше. Я не тетя, мне только одиннадцать все же милый мальчик. За работой мы невольно разговорились, Я узнала много нового о Наруто. Он интересный мальчик. Да и веселая точка узнала о его предпочтениях в еде, и тому подобное точка, мы даже успели заскочить в очероку. Вернемся в теперешнее время. За, воспоминаниями, я невольно задумалась, точка, насколько Наруто повзрослел. Эх, старость не радость! Пора бы нам расходиться уже вечерять как ты слишком задумчиво проговорил Узумуки. Заночуешь у меня, в который раз за день я схватила за руку, ничего не понимающего мальчишку. Переварив услышанное, Наруто смело пошел за мной. Придя домой, мы уселись у меня в комнате и начали обдумывать, что делать завтра. Точка ведь какашисан просто завалит их. Но ведь не просто так он хочет провести это испытание. Но не верю я. Знаю хатаки почти всю свою жизнь, я не поверю, что это простое испытание. Думай, точка, думай, точка, думай. Слушай, Наруто, а что он говорил про это испытание? Может это хоть что-то даст? Мм. Но вроде бы он упоминал колокольчики. У меня задергался глаз.задание с колокольчиками. Серьезно! Я думала, что Хатаки придумает что-то новое. Фух, я уже напряглась, думала, что это что-то новое. Так и знала, он хочет завалить их, а я уж начала переживать, что он изменился, и точка аж от сердца отлегло. Почему ты так переживаешь? Мальчик смотрел на меня с искренним непонимаемым. «Уж поверь, я знакома с этим человеком много лет, знаю, на что он способен. Так, я уверена, это не просто испытание. Ну а что, я решила немного напугать Наруто. Пусть будет осторожнее. Хотя, это не про него. Реакция пошла незамедлительно. После моих слов у Зумаки съежился. Скажу честно, мне нравится его пугать. У него забавное лицо, когда он боится. Кажется, я больная на голову. Ха-ха». Смешно. От и своих же мыслей я чуть было не начала смеяться. Не надо бояться, мой маленький и пугливый котенок, хмыкнул я. Он богат на эмоции. Поэтому я люблю выводить его из себя. От моих слов Наруто вспыхнул. Покраснели уши, взгляд точка Стараясь не засмеяться, я решила немного подурачиться с мальчиком. Хотела кинуть подушку, но тут меня опередили. Я помнилась только тогда, когда ощутила подушку на своем лице. «Засранец!» В полете перехватила вторую подушку, и отправила ее назад к отправнику. Нарут не ожидал такого изгрохотом упал. «В я начала смеяться. Узумайки опомнившись подхватил мой смех. Не успев увернуться, я оказалась на кровати, а сверху Нарута, который щекотал меня. Извиваясь будто змея, пыталась вылезти, и отомстить мальчишке. «От и смеху начал болеть живот, но я не могла остановиться». Все же я смогла выбраться из своего плена. Начала щекотать Наруто. Но счастье мое продлилось недолго. С диким хохотом, мы упали на пол. Счастливые и красные, как раки. Фух! Я устала, повернув голову в сторону мальчика, увидела, как он запыхался. Слушай, Мирика, откуда ты знаешь какаши? Наруто повернулся в мою сторону и с интересом посмотрел на меня. Я уже, честно говоря, не помню. Вот черт! Но не могу же я рассказать, что этот человек спал со мной, под одной крышей. Ладно, расскажу но не всю историю. Ну, он хороший друг моего брата. Так я с детства знаю, как Ашисона. С задумчивостью проговорила я. Действительно, я почти всю жизнь знаю, Хатаке. Помнится, он даже тренировал меня. И да, обращайся к нему уважительно. Все же, как Ашисон хороший человек. Я попробую. Буркнул Наруто. Надо бы потренироваться с ним. Утром я проснулась на удивление быстро, аж прифигела с этого точка. Видимо это из-за того, что я была в предвкушении испытания ДА и черт с ним, хорошо что проснулась, а не сдохла во сне. Посмотрев с петли Наруто, я направилась в ванну. Расслабившись в ванной, я думала, что делать дальше точка может завтра пойти на миссию. Но я только вернулась Д, а пофиг, если Цунадзе вызовет тогда и пойду. А сейчас, плевать. Вдоволь отмокнув. Я вылезла с ванны точка встав напротив запотевшего стекла, я хмыкнула. Протерев зеркало рукой, изумрудные глаза увидели женское тело. Начало невольно осматривать себя. Невысокий рост, может где-то 160 см. Слишком маленькая, хотя это всегда давало мне преимущество в бою. Стройные ноги, хотя ляжки у меня мягкие, точка талии вроде нормальная. Не жалуюсь, точка, плоский живот, точка, грудь есть, этим природа не обделила меня, точка, дала бы лучше чакры, да побольше, точка, руки, как руки, точка, ключицы, слишком видны. Шея, точка, круглое лицо. Брат всегда шутил, что я как яблочко, точка, это из-за моих щайка, точка, мягкие губы, ровный нос, благо я его еще ни разу не ломала, точка, глаза, как у кошки, зеленые, точка, и, конечно же, брови. Волосы, волосы, как волосы, точка, длинные, белые. «Почти как снег. Точка, немного вьются. Точка, доходит до колен. Точка, люблю заплетать их в косу. Точнее у он меня она это любила. Не люблю их. Помню, как моя голова была на коленях у женщины. Точка, она перебирала их, гладила по голове, поцеловала в лап. Н. Я уверена, что это была женщина. Точка, просто волосы того человека были длинными и темными как ночь. Точка, или может это мне приснилось? Этот человек любил их. Так бы обрезала это сено на голове. Но я знаю одно. Этот человек дорог для меня. Не помню больше ничего. Жаль. Может уйти в странстве. Или, может подписать контракт с призывным животным. Идея заманчивая. Точка, так и сделаю. Точка, обдумаю все это позже. Точка, а сейчас главное Наруто, это чертово испытание. Кстати, у Узумаке, надо бы разбудить его. Войдя в комнату, я увидела мирно посапывающего ребенка. Я ухмыльнулась. Вставай, с салага. Работать пора. Прокричав, начал наблюдать за реакцией. Мальчишка подскочил с кровати, и удивленными глазами посмотрел на меня. Потом, видимо, что-то подумал и посмотрел на часы. Точка его глаза округлились. Как? Я опаздываю. Сначала прошло уже три часа. Пфф, ребенок. Отставить нытье. Ноги в руки пизду и умываться. Услышав мои слова, Наруто прозрел. Точка пыли, умчавшись в ванную. Тем временем я пошла готовить завтрак. Узумаки вернулся недовольным. «Садись жрать!» «Попивая чай, — приказала я. Но я опаздываю на испытание!» — выкрикнул Наруто. «Успокойся, у нас поменьше мири. есть еще полчаса. как я уже говорила, Хатаки очень хорошо мне знаком, он любитель опаздывать. Точка, так, садись!» точка, Спокойно объяснив, начало собирать волосы в хвост. После этого, завтрак прошел в тишине. «Выйди из дома!» Мы направились на полигон номер восемь. Добрались мы быстро. Так Наруто сгорал от нетерпения. Я слишком устал от этого ребенка. Черт. Приземлившись на поляну, я увидела темноволосого паренка. Видимо, у Ты а еще заноза в заднице моего мальчика. я Буду встревать в этот детский сад. А в корнях дерева сидела розоволосая девочка. Сакура. Только, из какого она клана? Или бесклановая? Интересная у них команда. Увидев Узумаки, девочка подскочила к нему. «Обнять что ли хочет?» «Хм, не знаю». Замахивается. И как ебнула по голове. «Это пиздец. Других слов у меня нет». «Ладно, не буду встревать, это их дело». Я спокойно прошла к дереву, и запрыгнула на его ветку. Точка, привычка. Точка, да и там удобнее». Устроившись поудобнее, я начала наблюдать за перепалкой. Скажу честно, не знаю сильно ли Сакура, но она меня выбесила. Слишком громкая Ладно, это дети. Взгляд метнулся к учихе. Золотой ребенок, сел и сидит себе в тишине. Я давно почувствовала слежку. Какаши-сан. Метнув взгляд в его сторону, я явно дала понять, что его засекли. Он даже не пытался спрятаться. какаши -сан хотел проверить генинов. Даже Учиха не увидел? Или просто не хотел говорить? Плевать. Я спрыгнула с дерева, ладно, пора бы познакомиться за друзьями моего солнышка. Мило улыбнувшись я подошла к троице. «Привет. Давайте знакомиться, ладно, поиграю пока на публику». Сакура, же первой заметила меня точкой и с интересом начала разглядывал меня. Я же просто взъерошил волосы своему солнышку. «Нару, не хочешь представить меня своим друзьям?» Услышав это, Наруто встрепенулся и оживленно начал рассказывать обо мне. Двое слушали меня за интересом, правда Учишенок пытался скрыть это. Дурачьи. Я Сакура Харуну.люблю розовый. Проследив за ей взглядом, я наткнулась на Учиху. Йодрит Мадрит она любит эту ледышку. Честно, я прихуела. Выпросительно посмотрев на Учиху, видимо он понял. Саски Учиха дальше мне не было интересно слушать разговоры троицы. Хотела уже вернуться на ветку, как Кокашисен пришел. Начинается веселье. Я развернулась и направилась в его сторону. Здравствуйте, какашисон Надеюсь, я не помешаю вам. Интересно, что он на этот раз придумает. Кошка пробежала, или бабушку переводил через дорогу. Хатаки в знак приветствия просто кивнул мне. Все хорошо, Миреха. засек во что я чего то жду. Быстро. какаши ты почему опоздал? Начала орать мое золото. Я же только выдохнула, точка подойдя, стукнула его ребром ладони. Что я тебе говорила? раздраженно напомнила я. Это все начинает действовать на нервы. Узумаки виновато посмотрел на меня. Просите, какашися он си. переварив услышанное, удовлетворенно улыбнулась. Хатаки с вопросом посмотрел на меня. Воспитательная беседа, или профилактическая пиздюли тихо ответила я. Ладно, иду на дерево. Спиной чувствую, как Какашисен благодарно смотрит на меня. Устроившись поудобнее, я начала наблюдать. «Ма, когда уже начнется испытание? Мне уже скучно. Точка может, ну его, свалить в закат?» Услышав шум, я обратила внимание на Хатаке. Последней же уклонялся от Атак Наруто. Я хлопнула себя по лбу. Точка, «Это не бой, а самый настоящий цирк. Неинтересно, надо было дома сидеть. Ну и дура я». Наблюдая за боем, ну точнее за цирком, невольно погрузилась в раздумье. Кто тут парень? Ему нравились мои волосы. Что он за человек? Где он сейчас? Да и что с ним? Слишком много вопросов, ответов ноль. Может, это какой-то мой знакомый? Точно. Надо будет у Кукаши спросить, может он и его знает. Точка, главное не забыть. Ладно, что там с испытанием. Взглянув на полигон, я увидел и пиздец. Харуна, блять, вот руби. Наруто отправили в полет самой мощной техникой тысячелетий более. Страшная штука. Учишинок, что да, пытался сделать ладно, я поспешила, не такой уши плохой точка чутка преувеличила. Нахер я сюда пришла? Может, хоть выклинчить тренировки у хатаки? Хоть что-то хорошее будет? Может, хоть вздремну? Да, так и сделаю. Устроившись поудобнее, я погрузилась во тьму. Снился мне тот парень, он все так же мучил мои волосы. Осмотревшись вокруг, я поняла, как же здесь красиво. Зелень, цветут, да и птицы поют. Осталось бы здесь навсегда. Жаль только, что это невозможно. Может ну его, эту реальность. Я решила плюнуть на все и расслабиться. Все же это приятно. Он расчесывал мои волосы, перебирал их, заплетал косы. В общем мне понравилось. Жаль только, все это жалкий сон. Всего лишь жалкий сон. Проснулась я от того, что Кукашисон отчитывал этих умников. Спустившись к ним, я потянулась и сладко зевнула. Бодро улыбнувшись, я подошла к ним. Как результаты? Прошли? Поинтересовалась девушка. Им просто повезло. точка Колокольчики они так и не забрали. Спокойно проговорил Хатаке. А ты, я смотрю, выспалась? С ухмылкой проговорил мужчина. Я же в ответ просто рассмеялась. «Ну что вы, за вашим боем было очень интересно смотреть!» С такой же ухмылкой ответила я. Девушка повернулась к генинам, и тут же встретилась с тремя заинтересованными взглядами. Мирика вопросительно подняла бровь. Вы узумки и Харуна хитро улыбнулись. «Не люблю детей!» Я вопросительно взглянула на Хатаки. В ответ он просто пожал плечами. какашисон у меня к вам есть праздьба!» Медленно начал я, ну а что, вдруг спугнул он удерет от меня. Встретившись с темным глазом, я решила продолжить. «Через недельки-две вы свободны?» Дети сразу же прислушались. Верно. А ты что-то хотел» Хатаки понимает к чему она ведет, но только надеется, что это окажется неправдой. «Взяв какаши за две руки тогда, потренируйте меня!» С задорным огоньком в глазах выкрикнула я. Какаши же, со взглядом великого мученика, согласился, и. Точка, ну а что ему оставалось, точка а Девчонка настырная, из-под земли достанет. Точка, горы свернет, но найдет и добьется желанного. Я молодец, теперь главное надеяться, что кокаши будет тренировать меня, а не читать пошляти. Ну точка, кстати, как она там называется? Преди придирай! Может, почитать? Кокаши а как подписать контракт с животными? Ну! Печати то я знаю. Может, что-то новое скажет. Прежде чем призывать животное, потенциальный призывающий должен сначала заключить контракт с животным и слэш, или его видом. В большинстве случаев нужно написать в свитке, кровью свое имя. Контракт будет действителен даже после смерти призывателя. С задумчивостью пояснил Хатаки: Неужели ты захотела призывное животное? Какаши с подозрением, начал присматриваться мне в глаза. В ответ я просто кивнула. «Ты хочешь конкретное животное?» «Или случайный призыв?» Размеренно начал он. «Я еще не определилась. точка Скорее всего, второй вариант. Точка, блин, надеюсь не слизняки, или другие скользкие животные. Ненавижу их. От одной только мысли о слизняках, меня бросает в дрожь. Спасибо вам, какашисон, я пойду». Не ни ответа, я развернулся и пошла домой. Я торчала на грибаном полигоне. Полчаса, точка, полчаса. Мать твою. Метаясь в сомнениях, я все же решилась на это. Надеюсь, не слезники. Только бы не слезники. Складываю печати. Кабан. Собака. Птица. Обезьяна. Надкусываю зубами палец, точка, момент. Прикладываю руку к земле. Облачко дыма рассеивается. И на глаза мне попадается пантера. У меня задергался глаз. Не люблю кошек. «Понтеры призывные животные моего брата. Совпадение. Не думаю. Ну да ладно. Ты меня призвала». С гордыней в голове отозвалась кошка. «Да, как я могу к вам обращаться? Надо, вежливо обращаться. А еще брату расскажет, тогда мне точно не сдобровать. Имя мне Айза. А твоя, человеческая девчинка». С нескрываемой неприязнью отозвалась кошатина. «Мирика Фуума. Будем знакомы, недовольна начала я. Эфу, мерзкие кошки, точка, или это только она такая? Пойдем со мной, человеческое дитя уже более спокойно начала говорить Айза. Я притронулась к ей лапе, и в ту же секунду меня заслепил яркий свет. Глаза начали болеть. Только бы меня не прирезали. Как-то нехорошо получится с какаши сыном. Все же, я едва уломала его на тренировке. Очнувшись. Я оказалась в ебаных джунглях. Точка, довольно таки неплохо. Точка, могло быть, и хуже. Точка, ярко светит солнышко. Точка, сразу же вспомнился Наруто. Точка, неплохое сравнение. Точка, все зеленая. трава, деревья, кусты. Во все прилично. Всю атмосферу портит только недовольная, Айза. Точка, все. Не хочу никуда идти. Блин, нос ей би, пожалуйста. Иди за мной, видимо, Айза решила не церемониться со мной, ведь уже через секунду она сорвалась с места. «Твою мать! Куда она побежала?» Бегла осмотревшись, все же сумела найти ей след. Рванув в гущу леса, мало что разбирая, я едва не упала. Точка «Ветки бьют в лицо. Все в лианах. Деревья слишком высокие. точка, Или мне кажется?» «Да нет. Деревья раза в два, а то и три, больше обычного. Куда я попала? Беру себя в руки, и максимально быстро пытаюсь бежать». Бежала я недолго. Точка, минут пятнадцать, не больше. Фух, устая. Водалеке видна поляна. Точка, все зеленая. точка Глаза выдает. Приближаясь к поляне, я начала замедляться. Точка, ну а что? Вдруг еще силы понадобится. Выйдя на эту поляну, я вижу Айзу. Пошли, и побыстрее. Точка, рявкнула та. Мне же ничего не оставалось, с громким вздохом я направилась за ней. Пантера завела меня в храм Большой, заросший махом и всякой живностью. Внутри же он оказался гораздо больше, чем я предполагала. В моей поле зрения попало множество проходов, статуй, и даже фресок. Красиво, храм же выполнен в готическом стиле. Меня завели в большой зал, внутри которого сидела старая пантера. Подойдя к ней, Айза поклонилась. Я же решила просто повторить за ней. Надеюсь, меня не прирежу. Здравствуйте. Старейшина из звалась Айза. Я же невольно ощутила могущество, которое исходило от старейшины. Мое нутро чует, что ей лучше не переходить дорогу. Этот человек хочет подписать контр. а Айзек не дали договорить. «Помолчи, я хочу услышать это лично. Н.Е. Надо бояться, тебе не причинят вреда. Н уже Говори, человеческое дитя!» Медленно проговорила старейшина Риня. Громко сглотнув я начала говорить. «Здравствуйте!» Я Мириков ума. решила подписать с вами контракт. Точка, также это был случайный призыв. А что говорить то? Изложила все, что могла. В ответ же, старейшина кинула бы меня взглядом. Ты, и рука пропела ренье. Слишком уж довольна, эта старейшина. Подозрительно! Я удивилась, мы с братом, конечно, похожи, разные у нас только глаза, да и оттенок волос. Точка, у меня не более белый, у него же отливают синим. Да! Это так точка, как вы узнали? Ради приличия нужно спросить. Запах точка, у вас схож запах. Фига, прям как и надзука точка, интересно, я так смогу? Можно спросить, а чем мы с братом пахнем? Надеюсь не воняю, а то как-то не очень получится. У брата твоего запах хвоя, дыма от сигарет и вина. У тебя же что-то сладкое, так же вину и чую. Запах мужчины точка, из-за этого тебе передался запах сладкого точка вишни. Присутствует легкий запах вишничёва. Запах мужчины. Ну, у нас с братом запахи схожи. Но с вишней то понятно, я люблю вишню. Спасибо, я поклонилась. Что-то мы отъехали от темы. Ты подпишешь контракт с любой понтирой. У тебя не будет права выбора Тебя самого выберут. Точка, и с легким оскалом проговорила Рене, А из-за старейшина повернулась в ее сторону, проводя нашу гостью в ритуальную комнату. Старейшина вышла из-за. Аиза же, в свою очередь, повела меня в противоположную сторону. Точка ведя меня по коридору, я начала бегла осматриваться. Точка темной сыра, хорошо, что хоть немного света шло от факелов, что висели на стенах. О! Я вижу свет в конце туннеля. Выйдя на большой зал, он немногим был больше, чем предыдущий. Меня заслепило, разлепив глаза я прифигила. Старейша Нарине стояла в центре зала, окруженная пантерами. Их было немного, около двадцати штук. Мирика, стань в центр. Старейшина отошла в сторону, давая мне проходить. Став на велёное место, я начал ждать. Кто хочет быть компаньоном этого человеческого дитя? Помните, от этого выбора будет зависеть ваша жизнь. Все сочтённое вам время, вы будете связаны. Связаны кровью. Вы не сможете отречься от этой связи. Точка, проведете остаток жизни вместе. Точка, жизнь пантеры будет напрямую зависеть от жизни человека. Точка, так и наоборот. Точка, рени с гордостью начала осматривать своих подчиненных. Начинаю переживать, вдруг меня никто не выберет. Если приглядеться, то все пантеры похожие. Примерно одного возраста. Точка, только окрасы всех разные, кто-то рыжий, серый и одна черная. Они с подозрением осматривают меня. Подняв голову вверх. Девушка окруженная пантерами насторожилась. Точка, оборачиваясь, она замечает как к ней подходит черные как смоль пантера. Точка, белокурая девушка поклоняется. Точка, пантера же обходит ей кругом. точка, Принюхивается. Я выбираю ей. Сощурив глаза отвечает он. Подними голову, дитя, теперь вы вовеки связаны. Точка, подала голос рине. Я же подняв голову встречаюсь с красными как кровь глазами. Старейшина кинула мне свиток. В нем мы кровью вписали наши имена и поставила отпечаток пальца, а пантера лапы. Имя мне Аказа, будем знакомы человек. их хвостом сообщит он. Будь осторожнее, от твоей жизни зависит моя. точка. Так зови. Спокойно, говорит Аказа. Ага, удивление, я не могу и слова вымовить. Глядя на него, я чувствую силу. Не очень хочу злить оказу. Забыла сказать, Акази только год исполнился, так что он будет с тобой пока не достигнет определенного возраста. Точка, то есть, он отправится в человеческий мир вместе с тобой. и калориния. От ей слов я нехило так офигела. Можно сказать, я рада. Точка, дома и так пусты. Точка, хоть будет с кем поговорить. Точка, Наруто ведь не всегда будет свободен. На большой кровати лежит девушка и читает книгу. Около нее лежит зверь и виляет хвостом. Положив голову девушке на спину, пантера вглядывается в книгу. И увидев ничего интересного, он закрывает глаза и устраивается поудобнее. Боковым зрением видя это, девушка тихо хихикает. Ведь прошло уже две недели как они связаны. Сначала было непривычно свыкнуться с мыслью, что вот так с тобой будет ходить пантера. Точка, идя по деревне все оборачивались и смотрели вслед. Точка, сейчас же всем плевать. Да и я привыкла к оказе. Точка, все же приятно, когда кто-то вот так просто с тобой. Хоть иногда оказа бывает колким и резким, он неплох. Точка, даже милый иногда. Кстати, уже должны начаться тренировки с какаши сыном. Отложив книгу в сторону и перевернувшись на спину, я начала поглаживать пантеру, что так удобно устроилась на моих коленях. Надо будет зайти к нему с задумчивостью, — проговорила девушка. Хотела уже встать, но меня остановил голос «Успокойся, никуда твой хатаки не убежит», — перевернулся на спину Аказа. Но ей-богу, вечно она так точка смотря на него, тоже хочется остаться в кровати. «Пойдем на кухню, кушать приготовлю и вставать с кровати», — я потянула за собой пантеру. С обреченным вздохом он направился за мной. Зайдя на кухню, девушка услышала, что входная дверь щелкнула. В и проходе показался высокий парень. Точка сверкнув взглядом, он направился к Мирика. Обернувшись, девушка бросилась к юноше. Парень же едва удержался на ногах. Херука. Парень поднял свою сестру и покрутил. Девушка задорно засмеялась. Ты на миссии так долго был? С радостью в голосе запела Мирика. Прости уж своего брата. Миссия была долгая, Херука. Неловко почесал затулок. О, уж это его привычка. Садись за стол, проговорила девушка. Фума начала быстро раскладывать столовые приборы и раскладывать еду по тарелках. Когда дело было закончено, завязался разговор. Вижу, ты заключила контракт с Пинтерами. Парень начал рассматривать Пантеру. Ну и как же тебя зовут? Спросил Херука. Имя мне Аказа, глупый человек пантера недовольно начал осматривать моего брата. Точка, разъяренно размахивая хвостом, Аказа развернулся и побрел в мою комнату. И чего это он? Я с непониманием покосилась в сторону пантеры. и. Точка, прости его, он мне в настроении сегодня неловко вышло, надо будет расчехлить Акази. Расслабься, большинство пантер с характером. Точка, да и ревнивые, так что привыкай. С улыбкой объяснил брат. Решив не зацикливаться на этом, сразу же начала задавать интересующие меня вопросы «А сам-то ты как? Как миссия прошла? Не ранен?» Девушка начала засыпать юношу вопросами. Все хорошо, я цел. Миссия не была тяжелой, просто длительной, да и только с улыбкой проговорил парень. Разговорившись мы и не заметили, как пролетело время. Настала глубокая ночь. Решив расходиться, мы побрели по своим комнатам». Войдя в комнату, я сразу же плюхнулась на кровать, на ней уже лежала пантера. Видимо, спит. Но ладно, я хотел немного посидеть с аказой. Будить как-то неохота. Пусть спит, а то еще мстить начнет. У вот этой мысли аж дрожь бросает. Кинув взгляд на тумбу, которая находилась около кровати, девушка пригляделась к цифрам, что высвечивались на часах. Она тут же округлила глаза. Чего? Полчетвертого утра. Твою мать! Со вздохом мученика Мирика медленно опустила голову на подушку. Блин, опять не выспрясь. Хорошо, что хоть какаши сын поздно встает. Надеюсь, он в деревне. Веки тяжелеют, будто бы наливаются свинцом. Нет сил бороться, поддаюсь соблазну и закрываю веки. Складывается ощущение легкости, невесомости. Будто бы я перышко или маленькая букашка. Настолько легкая. Что создается ощущение того, если подует ветер, то меня унесет. Потом же я опускаюсь с небес на землю. Скрежет металло. Точка, видимо, идет сражение. Бой. Точка, кровь. Точка, повсюду чьи-то конечности. Точка, запах горелого мяса. Видимо, у котон. Идя по земле, я чуть не упала. Точка, присмотревшись, мои глаза расширились от жока. Нога, человеческая нога. Я чуть не упала на чье-то тело. Кажется. Все, что я съела на ужин, вот-вот вылезет наружу. Живот скручивает спазмом. Содержимое моего живота отчетливо просится наружу. Точка, как кот, который хочет нагадить. Точка, только вот, боится. Точка, ведь его за это по головке не поглядат. Поэтому он царапает дверь. За это тоже ему достанется. Точка, но он этого не понимает. Точка, понимает только язык боли. Точка, как люди. Точка, люди тоже не понимают слов. Стараюсь не акцентировать внимание на тошноту. Бегу. Из-за дыма глаза начинают слезиться. Терплю. Сдаюсь. Продолжаю бежать с уже закрытыми глазами. Точка еще чуть-чуть. Точка еще немного. Точка дыма уже меньше. Точка значит выход уже близко. Только два варианта. Спасение. Точка, или верная гибель. Сердце сжимается. точка В мыслях прокручивается только одна фраза. Только бы не гибель. Точка, я хочу умирать. Не хочу умирать. Дым почти не чувствуется. точка. Я выбежала на открытую местность. Разлепив веки, взгляд натыкается на обладателей черных перьев. Ворона. Нет, не так. Вороны пожирают остатки. Их а тут сотни. Н. И я зря не предвестники смерти. Когда эти птицы летят за шиноби, они чуют, что скоро подкрепятся. Поэтому в виде стаи ворон уже понятно, что скоро все будет усеяно трупами. И разу не было такого, чтобы с поля битвы улетела не сытая ворона. Или же это просто мне так не везло? Плевать. Осматриваясь точка от этого картины не становится лучше точка также много трупов точка конечностей. Из-за этой картины, ноги начинают становиться ватными точка гнущимися. Дыхание перехватывает точка так горячо желаемый кислород просто не поступает в легкие точка и идет. Стараясь сделать такой нужный глоток воздуха, не замечая как зацепившись ногой за труп, падаю точка падаю. Падаю в пучину бездны. Темнота точка хоть глаз выколи ощущение полета нет падение падение выбивает весь оставшийся кислород из легких чувствую хруст мямо или это ребра боль или нет хочется исчезнуть открываю глаза Точка вокруг солнечно все зеленая, кажется весна так ярко глаза начинают болеть сфокусировав взгляд я натыкаюсь на мальчика Точка темноволосого мальчика Точка лицо размытое Кажется, он что-то лепечатает. Я могу разобрать слов, но голос веселый. Хочется подорваться, но тело не слушается. От бессилия хочется плакать. Так спокойно, все в цветах. Поют птицы. Ласточки, вробли. Летают бабочки. Это что? Картина из моих мечтаний. Опять это чертова поляна. Из раздумий меня вывел голос. Мирика, ты слушаешь. Детский голос. Но такой властный точка, хоть я и не знаю этого мальчика, но сердце хочет остаться с ним. Точка душа же, наперекур сердцу, рвется прочь, точка рвется на свободу. Душа кричит не оставаться. Страшно. Если останусь, то он будто бы змея, покрепче обхватить мое тело. Точка поглотит меня, точка залезет под кожу, точка сожмет в тиски, точка сломает мне ребра. Скрутит шею. Вытянет внутренности. Сдерет кожу, как зайчика. А может, это все просто сон? Все слишком реальное. Я схожу с ума? Опять темнота. Правда, открыв глаза, я оказалась в своей комнате. Это вызывает подозрение. Приняв сидячее положение, я начала осматривать окружение. Стол, стул, шкаф, ковер и книги. Точка, все на своих местах, как было. Приглядываюсь к кровати. Точка, пустота, то не хватает. Точка, вернее, когото. Где оказа? Вопрос застревает в горле, так и не дойдя до выхода. Может на кухню вышел? Наверное. Разумом начинает овладевать паника. Точка, такая мемерская. Липкий страх начинает распускать свои кандалы. Точка, мозг отключается. А Ты где? Сиплый голос, разрезал тишину комнаты. Точка, в кромешной тишине, он показался чересчур громким. Точка, я скривилась от своего же голоса. Чего тебе? На всю комнату раздается грубый голос, точка, от неожиданности я ж подпрыгнула, сердце ушло в пятки. Ты где был? Я же осматривала комнату. Его нигде не было, но не мог же он из воздуха появиться. Подозрительно. Под кроватью я был недовольный, голос вновь разрезает тишину. Мне от сердца отлегло. Иди сюда, точка, скажу честно, мне страшно, точка, страшно до потемнения в глазах, до дрожи в коленях. Без всяких слов, Пантера запрыгивает на кровать. Я же в свою очередь сгребаю его в охапку. Удобно умастившись, я пытаюсь заснуть. Заснув под утро, я едва смогла разлепить веки. Хотелось назад в кроватку. Поспать хотя бы несколько часиков. Или же, просто остаться дома. Кажется, я начинаю превращаться в хатоке сына. Кстати а последнем, надо поспешить. Встав с кровати с громким зевком. Девушка потянулась, точка, осмотрев комнату, она отправилась в ванную. Сделав утреннее дело и приготовив простой завтрак, точка мирика решила направиться на полигон. Девушка решила идти напрямую, то есть через центр деревни точка, в шумных улицах не было ничего примечательного, точка, все куда-то спешат, точка, смеются, точка ведут непринужденные беседы, точка все, как всегда, точка дети, спешат на площадку или в академию точка взрослой, на роботу или по своим делам. Взгляд зацепился за скалу Хакаги. Выгравированные лица управляющих деревней. Ихабы-4. Первый Хакаги Хаширы Второй Табирама Синджу. Второй Синджу Та есть младший брат первого. Четкий мужик. Третий Хирузин Сарутаби, не люблю его систему управления деревней. И четвертый Минатанамикадзе, кажется, с ним деревня бы процветала. Но, видно, не судьба. Сейчас же главой деревни является третий. Учуя в знакомый запах, ноги сами понесли меня в знакомую раменную точку. Подойдя ближе, рукой отмахнув занавески, я села на стул. «Здравствуй, я сегодня без Наруто?» С удивлением спросил хозяин раменной. «Так уж случилось, рука сама потянулась почесать затылок. Можно мне рамена?» «Конечно с неизменной улыбкой», — ответил Тиучасан. Прийдя на полигон, девушка сразу же уселась в корне дерева. Точка Сядовлас, и мужчина только обреченно вздохнул, Точка присев в позу лотоса, он сразу же достал большой свиток. Девушка, видя это, коварно улыбнулась, точка лукавым взглядом, осмотрев мужчину сидящего напротив, начала размышлять, что он придумал. Точка переведи взгляд на свиток, глаза загорелись с интересом. Мужчина, видя это, спрятал свиток за спиной. Помотав головой, он явно дал понять, что свиток покажет позже. «Ладно, пора приступать. Для, Проверим твою выносливость. Потом займемся чем-нибудь более интересным. Удобнее умастившись он продолжил. «Давай сначала, пятьдесят кругов по полигону. Сто отжиманий, ну и пусть будут приседания». Доставая книгу с оранжевой обложкой, он удовлетворенно улыбнулся. Глядя на это, девушка только обреченно кивнула. Разомнувшись, начало исполнять. Пробежав сраные пятьдесят кругов, отжавшись, и закончив приседание, Мирика уселась на землю. Точка кашлянула в кулак, чтобы привлечь внимание мужчины. Последний же встрепетнувшись, начал осматривать Мирика. Увидев не сильную дышку, он улыбнулся. точка Все же, ей страдания доставляют ему удовольствие. «Ну, и как ощущение? С ухмылкой спросил он. «Нормально, могу столько же». Растянув улыбку до ушей, проговорила та. Похвальный настрой, теперь перейдем к следующему этапу. Отложив книгу в сторону так, теперь надо проверить физические показатели точкам, встроив с парем с милой улыбкой, закончил он. Поднявшись с земли и став друг напротив друга точка, они приготовились. Неожидания знака, девушка рванула к хатаке. С размаху впечатывая руку в землю, на которой всего секунду назад стоял мужчина. мужчина.Седовлас и просто отпрыгнул в Ожидавшие такого девушка, ухмыльнулась. Одной рукой доставая куна из-под сумка, другой же складывает печать теневого клонирования. На полигоне появилось еще две белокурые девушки. Как по приказу, два клона с кунами и рванули к хатаке. Девушка же видя, что клоны начали отвлекать, достала из-под сумка парализирующие печати надежно спрятав их в рукаве. Отлегшись, она едва сумела уйти от удара. Завязался рукопашный бой, в котором шло все, что только было. И вот в лицо летит кулак. В последний момент спасаясь блоком точковый, заношу кулак точкой, но локти с локти другой руки в живот точках. А же легко увернулся от этого. Девушка медленно начинает звереть, Незаметно создавая еще двух клонов, которые тайком отпрыгнули к деревьям. Футан, великий огненный шар, выкрикивает девушка. Огромный огонь летит в сторону мужчины. Точка последний просто отпрыгивает. И вот, клону до этого сидевшие в засаде. Будто бы только этого и ждали, выпрыгнув с двух сторон, попытались ударить копирующего ниндзя. Хатаки, не ожидавший этого, ну или просто поддался, отлетел к дереву. Может использовать Райтон. Это будет глупо. За размышлениями, она не заметила, как из поляны исчез Хатаки. Твою мать! Оглянувшись, никого не увидев и не почувствовав чакры, точка ПО не видно. Сверху. И как по команде, с огромным грохотом, на землю и приземлился мужчина, точковой в руке которого рикери Девушка же отпрыгнула. Какаши понесся на Аппонента. Уворачиваясь это так в последний момент, мозг перегружается. Хатаки заносит руку с Райкири. Сейчас мое лицо встретится с его техникой. Все как в замедленной съемке. Ну или проще сказать, что мозги начали действовать быстрее. Точка, и вот, в последний момент я скольжу у него под ногами. Оказываясь сзади, я пытаюсь прикрепить к его спине, печать. Точка получилась. Не давая мне радоваться, я чувствую, как меня скручивают и валят на землю. Как как я поворачиваю голову и вижу довольного кукашисана, который без зазрения и совести садится на меня? Кряхтя и пыхтя, я пытаюсь что-то сказать, но меня нагло прерывают. Ну, в общем-то,. Стиль боя у тебя неплохой, точка не скорости и силы. Также, вижу у тебя, райтон.p у твоей руки прошел электрический разряд, точка, видимо, ты хотела прикончить меня моей же техникой, но вовремя остановилась. Приложив руку к подбородку, толкует хатаки. И то, что немаловажно, точка, ты дерешься как зверь, точка, и мало используешь техники, точка, ты и полагаешься на физическую силу, которой у тебя не хватает, точка, с продолжает он. Минусов у тебя хватает. Точка, но плюсов пока что больше. Точка, надо подтянуть Райтон на физическую силу. Какого лешего ты отвлекаешься во время боя? С упреком спрашивает он. Какаши санси, может, вы наконец-то слезете за меня? С мольбой в голосе прошу я. Что ты там бармочешь?» А, не переживай, мне удобно. Потянувшись, говорит он. Кажется, у меня дергается глаз. Все же, Хатакисон слезает с меня. Я же наконец переворачиваюсь и приземляю пятую точку на землю. Хватай за руку Кукаши сына, встаю. Разминаю спину, и жду дальнейших указаний. Но вместо этого, чувствую, как он рукой гладит мои волосы. В недоумне поднимаю взгляд и встречаюсь с его глазом. «Молодец, ты хорошо постаралась». В голосе Хатаки сына проскальзывает нежность. «Или мне показалось?» По деревне бежит маленькая девочка. Ветер развеивает милое голубенькое платьице. Лицо украшает белоснежная улыбка. В изумрудных глазах отражается солнце. От бега два длинных хвостика подпрыгивают то вверх, то вниз. Девочка несется вперед, не замечая других людей. Несколько раз люди оборачивались и смотрели на нее с упреком. Девочка уже выдохлась, но продолжает бежать. И вот еще три поворота и она добежит к воротам. Заворачивая за угол, не видя человека, напротив она врезается в него. Бросив беглое простите, девочка продолжает бежать. На глаза попадаются заветные ворота. Начинают бежать с удвоенной силой. И вот, к деревне подходит парень. Седой юноша не успевает перейти за ворота, как на него несется ураган. Какаши. С девочка бросается на вышеупомянутого. Стискивая его в объятиях. Хатаке же ничего не остается, как в ответ обнять девочку. Ма, осторожнее маленькая и недоразумнее. Сейчас вдвоем упадем. С вселенской усталостью в голосе говорит Хатаке. Зато вместе будем падать. С воскликом парировала та, в ответ же прозвучало тихий хмык, и на голову девочки ложится теплая ладонь. Куда брата потеряла? Оглядываясь, спрашивает какаши. На миссии ушел чешет щек ушел где-то дня три 4 назад. Не говорил, когда вернется. В ответ же девочка выкрикивает дня Но зато он сказал, что ты присмотришь за мной. В глазах сияют искорки. «Ладно, Мирика, пойдем сначала на рынок, а потом домой занесем продукты. и чешет подбородок. Вечером можно будет прогуляться в парке или на скалу Хакаги. Так пойдем же быстрее». Взяв за руку Хатаки, она потащила его вперед. Последний же покрепче ухватился за руку. Идя по оживленному рынку, Девочка не знала, что делать. От и скуки хотелось сбежать, но бежать то никуда. Да и как тут сбежишь, когда тебя крепко держат за руку. Глядя как какаши выбирает помидоры, она скривилась, так как ненавидит эти краснющие плоды. От, и в глаза, взгляд наткнулся на двух поразительно похожих мальчиков. Видать, братья? Единственное различие это длина волос точкой у старшего волоса длиннее. Да и скрепленной лентой точка младший младшей, у него наоборот волосы короткие и торчащие. Торчит прямо как у какаши, точка у какаши волосы красивее. Из-за своих мыслей, она невольно перевела взгляд на волосы юноши крепко держащего ее руку. Рука Хатаки поднимается в приветствии, выгнув бровь она поворачивает взгляд туда, куда смотрит Хатаки. В ответ девочка просто кивает головой. Понравился? С издевкой в голосе спрашивает юноша. Девочка мгновенно вспыхивает. Ч -ч -ч «Чего? Нет. Ни в коем случае!» — выкрикивает она. «У него темные волосы, мне такое не нравится» — уже спокойнее продолжает девочка. «Не любишь брюнетов?» — издеваясь, спрашивает какаши. «У каждого свои вкусы, так что ты не стесняйся. Девочка еще сильнее краснеет. Ты ведь еще такая маленькая, а уже приходится отгонять мальчишек». Жалуется Хатаке страшно представить, что будет, когда ты вырастешь, прикладывая руку к лбу, продолжает он. Вот выйду за тебя замуж, и не надо будет никого отгонять! С умным видом говорит девочка. От удивления у кукаши поднялась бровь. И чего это она удумала? Жениться на мне? Главное, чтобы ей брат не узнал, а то не сладко мне будет. За своими мыслями Хатаки не заметил, что девочка протянула свой мизинчик. Ну чего ты смотришь? С удивлением спросила та. Какаши же с вопросом поднял свои глаза. Ну так, что? Сделаешь мне предложение, когда я вырасту? Или мне сделать? С умным видом продолжает «Если хочешь, то когда я вырасту сделаю тебе предложи». Ей прервал тихий смех. В недоумении подняв глаза она видит, как какаши смеются. Округлив глаза девочка смотрит, как смеются юноша. «Ты чего смеешься?» С большим недоумением спрашивает та. Да так, ничего. Протягивая пальчик, говорит он. Но уж лучше предложение сделаю я. Скрепляя пальцы, протягивает он.